Часть 7 решение задачи 13. Давайте мы проведем вычисление, то есть подставим данные. r у нас было равно, давайте посмотрим, 0,5 метров, то есть 0,5 делить на 0,5. Высота ступеньки была 0, 1, по -моему. Да? H01, 0,1, по-моему, да, h 0,1, минус 0,1. Умножить на корень, это из 10, умножить на 3. s у нас тоже было 0,1. Альфа у нас было 60 градусов наклона. То есть, синус 60 делить на 2 умножить на косинус 60 градусов плюс 1 в квадрате. Все это плюс 1 третья умножить на 0,1. Это равняется 0,5 делить на 0,4 это 5 четвертых умножить на корень. 10 умножить на это 0,3. Ну давайте, значит, синус 60 это у нас будет 0,866. делить на 2 умножить на 1 вторую плюс 1 в квадрате. Плюс 1 третья делить на 0,1 делить на 3. Ну, это будет 0,033. 0,1 делить на 3 равняется 0,033. Ну, так и запишем 0,033. Это все еще потом корень вычислим. Здесь у нас что будет? Равняется 5 четвертых корень из 10 умножить на 0,3 умножить, это у нас что будет? 1,1 в квадрате, то есть 0,866 делить на 4 плюс 0,033. Давайте это вычислять. 0,3 умножить на 0,866 делить на 4 равняется 0,064 плюс 33 равняется 0,033. 97 это все у нас равняется 097 умножить на 10 это равняется 097 то есть равняется 5 четвертых умножить на корень из 097 это примерно равняется 097 корень квадратный равняется 1083 5 четвертых то есть 1,25 умножить на 1,083. Это равняется 1,25 умножить на 1,083. Ошиблись. Умножить 1,083. Это равняется 1,350. 4, то есть, примерно 1,354 метр в секунду. Ну, вот так вот у нас как-то все это получилось. Сравниваем. 368. Ну, вот это гениально. Ну, как можно ошибиться в двух... Трех тополях на плющихе как можно заблудиться? Где же мы? Давайте будем исходить из того, что мы ошиблись. Давайте проверим еще раз: формула у нас одинаковые. А, кстати, стоп. Ну да, конечно. Двойки-то я сократил, а чего я тройку убрал? Три умножить. Вот и все правильно. Так, давайте эту ошибку мы выделим. То есть эту тройку, вот эту тройку я зевнул. Соответственно, вот это все надо домножить на 3. 3 умножить, 3 умножить, 3 умножить, 3 умножить. То есть, это 3 умножить. Ну и 3 умножить, да все равно не получится. Ну давайте. 3 умножить на 3 равняется 4,061. Равняется 4,061 метр в секунду. Против... Опять-таки, все равно расхождение достаточно весомое. 3,68 на полметра в секунду расхождение. А дальше у нас есть ошибки. Вот эти двойки сократились, R сократились. То есть, множитель перед корнем 3R деленное на R минус H. Вот у нас этот множитель 3R деленное на R минус H. Внутри скобки у нас все совпадает. G общий множитель. Давайте посмотрим. G общий множитель. Вот он G здесь есть. G здесь тоже есть. Внутри скобки 3s синус альфа в числителе. Где у нас здесь? 3s синус альфа в числителе. Знаменатели 2 косинус альфа плюс 1 в квадрате. Есть, есть. Второе слагаемое h 3. Есть оно у нас. Вот оно, h 3. То есть все совпадает. Но неужели мы так ошибались синус 60? Ну, давайте еще раз проверим. Мало ли. И на старуху бывает проруха. 0,866. Косинус 60. 1 вторая. 2 умножить. 1 плюс 1. 4. 0,3 на 0,866 на 4. Похоже это на правду. Ну, похоже. Тут еще 0,033. Умножили на 10,097. но Ну, не знаю, что сказать. Честное слово. Не хочется даже влезать в эту математику и проверку. И уточнять уже, я говорю, как-то начиная рассмотрение этого задачника, я относился с большим пиететом. Ну, понимал, что могут быть ошибки, но... То, как обнаружил пару ошибок, действительно, явно неисправленных, уже не хочется тратить на это время. Ну, вот, а мне кажется, вот это расхождение, все-таки, где-то невнимательность либо моя, либо у авторов или у редакторов корректор, корректоров этого задачника что-то была ошибка. В общем, у нас есть расхождение. Вот такое. При этом формула вся абсолютно идентичная. И все данные мы вроде подставили правильно. Теперь нам осталось сделать следующее. Нам осталось определить ударные импульсы. То есть удар в. В первом положении, где он у нас? Вот у нас. Ударный импульс вот... Нет, это не этот. Нам осталось определить ударный импульс вот здесь. Вот этот ударный импульс, который мы здесь определили. Вот это SD. И определить ударный импульс, где он. Вот. И определить ударный импульс. Вот мы вот здесь обозначили. Вот этот с СФ. Ударные импульсы надо нам определить, чтобы ответить на вторую, вторые вопросы. То есть определить ударные импульсы сил. Напомню, ударные импульсы сил. Ну что ж, будем их вычислять теперь. То есть определение... S ударного. Это SD у нас, соответственно, и SF. Соответственно. Теперь в точке D мы запишем, давайте, определение. То есть будем применять теорему об изменении импульса. Соответственно, напоминаю вам, вот она. Вот теорема об изменении импульса. Изменение импульса во время удара равно суммарной, э, суммарному импульсу сил. Ударных сил. В данном случае у нас только одна сила. Поэтому мы просто пишем ΔP равняется SD. Отсюда находим SD. Ну и соответственно точно так же ΔP уже в точке F равняется SF. Теперь Изменение импульса в точке D. Я напомню, что у нас происходило здесь. Значит, Вот здесь у нас происходило какое? Вот у нас был начальный импульс. Он был направлен вместе с тележкой. Импульс был направлен вот так вот. P начальная в точке D, давай, до точки D. А вот направление конечного импульса. То есть с этой скоростью. P конечная в точке D. Естественно, мы это уравнение спроецируем на оси, то есть будем рассматривать вот эту составляющую и вот эту. В данном случае по оси Y у нас будет составляющая 0. Здесь у нас будут уже какие-то другие величины. Но давайте мы составим эти уравнения. То есть, вот чтобы не ходить постоянно, давайте выпишем эти рисунки. Вот у нас точки D, значит, вот начальный импульс. нулевое вот у нас конечный импульс p pd соответственно изменение импульса равно что pd минус p 0 равняется ударному импульсу силы вот она сила sd действует давайте здесь вот это sd ну, мы его найдем опять тоже в проекте то есть сейчас мы раскладываем на проекции этого уравнения. Давайте это все сделаем уже в следующем фрагменте.